Приветствую друзья, меня зовут Вячеслав Мановсков, а вы на канале Коллегия адвокатов. Здесь я рассказываю об изменениях в законодательстве и судебной практике, а также делюсь своим мнением относительно происходящих событий. В своих видео я неоднократно рассказывал о Госдуме, ее значении в политической жизни страны и позиции лидеров оппозиционных фракций. Сегодня снова о российском парламенте. Несмотря на, казалось бы, различные политические воззрения Каждый из них, как по команде, осудил Навального и западные спецслужбы. Хотелось бы сказать, что голоса партийных лидеров слились праведно в праведном гневе, но думается, что такая их солидарность вызвана несколько иными причинами. Не стесняясь выражениях и не опасаясь недавно установленной ответственности за клевету, народные избранники соревновались. Кто жестче заклеймит Навального? Причем иногда они позволяли называть его не только берлинским пациентам и иными эпикетами. но даже называли его фамилию. Даже председатель Госдумы и представитель партии «Единая Россия» господин Володин отметил единый порыв партийных лидеров перед лицом общего врага. Но об этом немногим далее. Кто-то может сказать, что я зачастил своими обзорами на политическую тему, и в частности относительно нашего парламента. Напомню, что я никогда не обещал озвучивать комментарии к нормам права. События же последнего времени не оставляют меня равнодушным, и я считаю, что просто обязан выразить свое мнение к происходящему. Тем более при наличии площадки для этого, по крайней мере пока. Что же касается народных избранников, то на сентябрь 2021 года намечены очередные выборы в Государственную Думу. Страна же должна знать своих героев, пусть не всех, но лидеров парламентских партий и их убеждения население знать обязаны. Сегодня я кратко резюмирую выступления лидеров парламентских фракций относительно Навального на протяжении 18-19 января 21 года. Дабы не быть обвиненным в некорректном изложении их позиций, по ходу видео буду выкладывать записи комментируемых выступлений. Свои выводы напишите в комментариях. Возможно, вместе посмеемся. Итак... Первым отметился глава КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. Уже утром 18 января 2021 года на первом заседании весенней сессии Госдумы Зюганов коротким выступлением заклеймил Навального позором. Назвал его ставленником мировых глобалистов, очередным гонцом из Берлина, очередным гапоном, который будет поджигать внутреннюю ситуацию. Не называя Навального, Зюганов констатировал, что за ним ничего нет кроме организации российского Майдана, но при этом признал, что для нас он может быть весьма неприятным и катастрофическим. Из такого выступления не совсем понятно, о каком российском Майдане говорит Зюганов. Если он не исключает такой перспективы под предводительством Навального, тогда почему утверждает, что организация Майдана за ним? Если, по мнению Зюганова, за Навальным ничего нет, то в чем катастрофа-то? Так рассосется. Нельзя не обратить внимание на эпитет «Очередной гонец из Берлина». Из уст коммуниста такое прозвище звучит как минимум странно. Кто первый-то гонец, не Ульянов ли Ленин? Относительно же Гапона, опять же из уст коммуниста упоминание в негативном свете Георгия Аполлоновича Гапона, политического деятеля и лидера революции 905 -го года, выглядит более чем странно. Я давно ожидал такого выступления от руковод... одного из руководителей. Сегодня Володин прямо сказал, чем нам пахнет от американской демократии, что приехал уже очередной гонец из Берлина, очередной гапон номер два, который будет поджигать внутреннюю ситуацию. Этого деятеля надувают уже много лет. По сути дела прекрасно понимая, что за ним ничего нет. Кроме организации российского Майдана. Но для нас он может быть весьма неприятным и катастрофическим. Вечером в этот же день, то есть 18 января 2021 года, Зюганов дал интервью радио Комсомольской правды. Вероятно, предыдущее выступление не было зачтено в силу его сумбурности и имеющихся противоречий. В интервью Зюганов уже не стеснялся произносить фамилию очередного гонца из Берлина заявил, что Навальный не оппозиционер, а ставленник американского финансового капитала и многих спецслужб, нанятый, чтобы опошлить всю российскую действительность и вернуть молодого Ельцина к престолу. По мнению товарища Зюганова, именно эпоха Ельцина привела Россию к нынешнему состоянию, а Навального вместе с Саакашвили готовили те же специалисты, кто тренировал ельцинскую команду. Вместе с Гайдарами, Чубайсами, всей этой сворой, которая продолжает душить нашу державу. Навального готовили к организации российского Майдана, к перестройке номер два. Но, предполагает Зюганов, государственно-патриотические силы повториться 90-м годам не дадут. В обосновании своих выводов Зюганов сослался на то, что три года в разведке военной службы. И знает все операции западных спецслужб. Вы знаете, даже читать подобные высеры неприятно. Но как бы то ни было, ссылку на интервью Зюганова найдете под видео. Я же коротко расскажу свое мнение на его содержание. Во-первых, ничего, кроме смеха, ссылки Зюганова на его осведомленность не вызывают. В 1963-66 годах Зюганов, 44 года рождения, проходил срочную службу во взводе радиационной и химической разведки группы советских войск Германии. Еще один разведчик боец невидимого фронта. Во-вторых, на кого рассчитан коктейль из Ельцина, перестройки, Чубайса, Саакашвили и лихих 90-х? Склеротические изменения затронули важные отделы коры головного мозга. Не Ельцин начинал перестройку, и не он на протяжении более 20 лет, начиная с 1999 -го года, руководит страной. Кто на протяжении всех этих лет защищал якобы свору, которая продолжает душить нашу державу? Не могу не заметить Зюганов российской политики с 90-го года. Кто-то может вспомнить реальные начинания бессменного коммуниста по противодействию названной им «своры». 19 января 2021 года Госдума собралась на первое пленарное заседание в новом году. Зюганов, по всей видимости, все-таки получил свою заслуженную оценку, а Навальный больше не высказывался. Зато активизировались другие лидеры нашей номинальной оппозиции. Первым отметился Сергей Михайлович Миронов. Не дожидаясь выступления, он воспользовался предшествующим пресс-подходом и большую часть своего монолога посвятил Навальному. Миронов заявил, что в отличие от гуманных целей Сахарова, Солженицына, предатель Навальный рассчитывает лишь на политические дивиденды, лишь стремится к власти. Его призывы в Европарламенте об ужесточении санкций в отношении России. Это измена родине. За это преступление Навальный должен понести предусмотренное уголовное наказание. Усомнился также Миронов в отравлении Навального, сослался на то, что лично предлагал расследовать произошедшее, но его предложения остались без ответа. Относительно дивидендов очень сильно сомневаюсь, что у Навального было больше дивидендов, чем у депутатов Государственной Думы. По крайней мере Ничего не известно о наличии у него дворцов, яхт, пароходов иных различных бизнесов. В настоящей же ситуации говорить о каких-то дивидендах Навального вообще кощунство. Диспозиция статьи 275 Уголовного кодекса о государственной измене предполагает совершенный гражданином Российской Федерации шпионаж, выдачу иностранному государству государственной тайны, либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, направленной против безопасности Российской Федерации. Миронов при наличии юридического образования не может не знать об отсутствии доказанного состава указанного преступления в действиях Навального, однако рассуждает о таком вероятном исходе и одобряет его. Относительно якобы предложения Миронова о расследовании отравления Навального. Пусть такие предложения даже были. Хотя кто их слышал, что мешает сейчас провести необходимое расследование? Ведь все данные в открытом, в открытом пока еще доступе. Что будет завтра неизвестно? Может весь интернет прикроет, может только YouTube. Пользуйтесь возможностью, Сергей Михайлович. Расследуйте. На канале Навального много поводов для депутатских расследований найдете. И, уважаемые коллеги, завершая, все-таки хочу высказаться по поводу позавчерашнего приезда господина Навального в Россию. Дело в том, что многие говорят, какой смелый человек. Я скажу по-другому, но сначала я напомню, что всегда во все времена были люди, Которые не боялись показывать недостатки существующего строя, недостатки нашей общей жизни. Я назову такие имена, которыми можно гордиться. Это Андрей Сахаров, это Александр Солженицын, это Александр Зиновьев. И мы гордимся их позицией по праву, потому что они указывали на недостатки, желая лучшего своей стране и своему народу. Они преследовали цели, цели гуманные, они хотели улучшения жизни и страны и нашего народа. А что же мы видим от этого господина? А мы видим, что здесь стремление любыми путями прорваться к власти. Больше ничего. Используя любые поводы, любые провокации, любые акты, все что угодно, главная цель именно заключается в этом. И когда говорят о том, что вот он бесстрашный человек, нет. Он цинично рассчитывает на получение политических дивидендов за свои действия. И эти дивиденды и, и ему обещаны, обещаны врагами России. В этой связи для меня и для моих соратиков по партии совершенно очевидно, что господин Навальный предатель нашей Родины. И, собственно говоря, уверен, что с ним поступать нужно, как у нас всегда поступали с предателями. И, кстати, что касается закона, вот пускай он по закону отвечает, виноват пускай, ответят, но только меня, если честно, как гражданина, умиляет вот какая ситуация. Во-первых, когда произошел известный инцидент в Томске, на следующий день он сказал, давайте расследуем, что произошло, почему произошло. Это осталось без какого-либо Последствия, и теперь мы видим уже триумфальный резонанс всяких зарубежных правительств, и так далее, которые говорят о том, что не трогайте, отпустите, и так далее, и так далее. Нам это было нужно, я уверен, что нет. И еще один момент: вот там то Ифраше, то еще что-то, Киров лес. Послушайте, мне кажется, после того, как он сделал заявление Европейского парламента призывает, призывая, чтобы против его страны, гражданин которым он является, были введены самые жесточайшие санкции, у нас есть в голодном кодексе статья, которая называется очень просто «Измена Родине». Я уверен, что с предателем нужно поступать как с изменником Родины. Спасибо. Вишенка на торте – это, конечно, выступление лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Пресс-подход у него – как и у Миронова был. Однако предоставленной возможности он почему-то не воспользовался. Все депутаты фракции ЛДПР единогласно потребовали, чтобы там проводить собрание. Все хотят там, потому что на Улопа Пальме потом ехать ближе. Зато тихо, удобные сиденья, а? Безопасность. Безопасность. Но может быть еще потребовать буфетное обслуживание, чтобы было. Да. Люди после рабочего дня, немножко, может быть, надо там что-нибудь э, добавить. Вот. Ну, мы надеемся, что удастся нам до конца года э, победить коронавирус. Не до конца, это невозможно. Ни преступность, ни коррупцию, ни болезни до конца победить нельзя. Но если все депутаты Госдумы сделают вакцину, э, тогда мы можем более плодотворно работать. И не будем заражать наших избирателей. Поэтому весь мир встал в очередь. Везде делают. В ГУМе очередь. При советской власти там были очереди. Замороженные в том числе. Теперь очередь на вакцину. То боялись, то не хотели. Теперь стали в очередь. Но вот в фракции ЛДПР почти все сделали вакцину. Кто не сделал, ну что делать. Они ждут своей очереди. Все. Теперь я буду говорить про Навального там, в зале заседания государства. Жириновский клеймил позором Навального с трибуны первого пленарного заседания Госдумы. Назвал его давно завербованным, нигде никогда не работавшим под лицом и гнусным человеком. Призванным западными спецслужбами организовать Майдан, как в Киеве или в Тбилиси. Заявил, что Навального могут поддерживать лишь больные наркоманы и проститутки. По его мнению, Навальный из ряда Ходорковского, Березовского и других, у которых сидеть, скоро сесть или эмигрировать. Рекомендовал властям жестко разоблачать таких прохвостов, прекращать их общественную деятельность. Все того, что Навальный отсидел в совокупности всего 500 дней, а не 20 лет, как нужно было. Давно уже заслужил нормальное наказание. Нужно исправить эту ошибку и отправить Навального в тундру, где птицы на лету замерзают. Заявил, что Навальный подрывает устои государства, не является лидером оппозиции, потому что молод еще. Когда 30 лет назад сам Жириновский участвовал в президентских выборах, Навальный еще контрольную Марьи Ивановны в 7 классе списывал. Жириновский заявил, что на самом деле борцы с коррупцией защитники граждан собраны в Госдуме, а Навальный таковым не является. Усомнился в отравлении Навального. По мнению Жириновского, отравленный не может кричать от боли. И уж если отравили, то исход один. Потребовал справки об амбулаторном лечении Навального в Германии, а в случае предоставления таковых заявил, что они будут фальшивыми. Короче, это нужно смотреть и наслаждаться талантом Жириновского. Хочу только отметить, что иногда Жириновский переигрывает. Возможно, это опять же связано со склеротическими изменениями мозга. Такие же, как у его коллеги и давнего соперника. Называть довольно большую часть сограждан больными, наркоманами и проститутками – это уже перебор. Впрочем, в относительно недавней истории такое отношение к инакомыслящим страна уже проходила. Относительно якобы молодости Навального, во-первых, это с точки зрения престарелых граждан, Навальный молод, во-вторых, если уж говорить о молодости. Что за юноши постоянно окружают Владимира Ольфовича? Например, сосед по его партии в Госдуме заместитель руководителя фракции Власов Василий Максимович, 95 года рождения. Хотелось бы сказать, но воздержусь, что из себя представляет депутат Власов и что он из себя представлял, когда Жириновский баллотировался президентом? Есть народное изречение про мутную каплю и так т.д. Загуглите, кстати, указанного заместителя Вольфович. Найдете много интересного. У нас есть человек по фамилии Навальный, который уже много лет ведет антигосударственную линию. Поведение отвратительное. Вот где этот человек когда-нибудь работал? Где-то есть учреждение, где бы он просто пришел на работу. Как у нас каждый день миллионы людей идут работать. А Такие, как Навальный, занимаются тем, что принимают все меры к разрушению нашего государства. Ну ведь все на лицо, каков подлец, встречают лучше, чем президент любой страны, столько полиции, столько мигалок и также провожают. Это же ну, весь мир увидит. Но понятно, что человек оттуда, человек завербован давно уже, как say, диверсант, ну как. Те, которого обучили здесь создавать ситуацию типа в Киеве, Майдане, Тбилиси и так далее. Ну, просто противно о нем говорить, но он есть и находятся те, кто поддерживают. Кто эти люди? Больные, наркоманы, проститутки. Кто они поддерживают? Нормальный человек пошел на работу, а не встречать кого-то в аэропорт. Человек чужой для нас. Его, как паршивого котенка, вышвынули оттуда. Он же там в ногах валялся всю осень, упрашивая спецслужбы Запада помочь ему остаться на Западе. Как Ходорковский, Березовский и вся прочая шваль. У которых три варианта пути. Я об этом сказал 20 лет назад. Тюрьма, иммиграция или могила. Вот они так приблизительно и уже распределились. Кто-то в могилу лег, кто-то в тюрьме сидел или сядет. Кто-то ушел в эмиграцию. Но это же подлый человек. Вы понимаете, что он вчера обрушил наши финансы. Сколько миллиардов мы потеряли из-за одного негодяя. Фамилия Навальный. Он навалил столько гадости на, на нашу страну. Борется с нами он один. Кто такой? Его не с кем сравнивать и не надо сравнивать. Это новое изобретение. Они в наглую готовят в Ейском университете. Поэтому мы должны... Все-таки правильно давать оценку своевременно. Ведь у нас здесь сидят депутаты, которые с этой структурой сотрудничают. Помогают ей участвовать в наших выборах. Они здесь сидят в зале. Здесь фракция, которая одела белые ленты. Это тоже был путь к Майдану. Это тоже нужно все учитывать, так сказать. Некоторые мечутся. А вдруг эти выигрывают, а вдруг другие. У нас больше ничего не будет, никакой революции. В том числе такой, как в Америке. Но таких вот э, прохвостов, как Навальный, надо жестко разоблачать. И я уверен, что миллионы граждан нашей страны хотели бы, чтобы их всех постигла участь, то, которое я сказал. Вот уехали в эмиграцию, пусть там сидят. Или здесь в тюрьме пускай сидят. Но надо прекратить. Любую общественно-политическую деятельность таких людей, как Навальный. Это путь к самому худшему варианту. Потом проливаются реки крови. Мы вовремя не арестовываем будущих вождей и революционеров, а потом говорим, что-то там свершилось. Да ничего не свершится, если не будет оплаченных агентов. Сколько денег он получил за границы? И где наши правоохранительные органы... Почему такое мягкое к нему отношение? Он отсидел всего 500 дней административной аресты. Ну, надо было дать 20 лет срок, он сидел бы и как Ходорковский. И сейчас значит, надо по всем уголовным делам вынести приговоры, не шутить и отправить далеко-далеко от Москвы, на север, туда, где тундра, где птица на лету замерзает и падает на землю. Это люди, которые своими действиями подрывают устои нашего государства. Это дикость. Люди подлого характера, гнусного поведения, отвратительного. Лидер оппозиции. Какой ты лидер оппозиции? 30 лет назад ты был семиклассником и списывал контрольные парифметики в школе в своей Марина. А я был уже кандидат в президенты страны. Он оказывается лидер оппозиции. Оппозиция из идиотов, может быть, и больных людей, и авантюристов. Даже все издевенцы наши, которые сидят на шее у наших людей, которые работают каждый день. И за них не хватает нам денег на образование, на лекарства и так далее. Вы что, не заметили, как вчера рубль опустился? Десятые доли процента, а в рублях сколько это? Пускай нам скажет Макаров, Аксатов. Председатели комитетов. Сколько это в миллиардах выловисто? Один негодяй вернулся в Москву. Кто такой вернулся? Кто тебя ждал здесь? Самолет мог перевернуться. Все два часа у него там интервью брали. Что за пассажиры самолета? Все иностранные журналисты. Что это граждане России из Берлина в Москву ехали. Все провокация в чистом виде. Ведь им еще аэропорт давайте тот, который ему хочется, так сказать. Ты сел в лучшем аэропорту нашей страны. Поэтому с такими людьми надо вести борьбу решительную. Это отбросы нашего общества. Политические отбросы. Наверняка он был пионером. Потому что он в школе учился еще. Советская власть была. 30 лет назад он был в 7 классе. Кто его выучил? Кто его подготовил? Тогда же все было нормально. Это вот последние 20 лет... Вот такой продукт мерзости появляется у нас на политической сцене. И уже с этим шутить нельзя. Мы не хотим репрессий, как это началось в Америке. Но он заслужил давно уже нормальное наказание. Так сказать, не условное, не домашний арест, а за все его, так сказать, злодеяния. Человек вредит стране напрямую. Каждый день, каждый час. Где его рабочее место? Где трудовой коллектив? Сраболась кучка авантюристов. Они борются с коррупцией. А мы что в этом зале делаем 30 лет уже? Мы здесь выступаем постоянно и говорим про коррупцию. И вскрывается она. Здесь арестовывают наших депутатов. В Верхней Палате. А он при чем здесь? Авантюрист в чистом виде. На него нет слов в русском языке. Не хватает, чтобы обозначить всю его деятельность. Деятельность наглеца. Подлого человека. Гнусного человека, отвратительного, и он лишит родительских прав, он каких детей воспитает. Потом мы будем мучиться еще, заниматься его детьми, когда он снова сбежит за границу. Ведь он не нужен там, выкинули его. Как паршивого котенка он не нужен, облезли все. Все три месяца там валялся в ногах, жил в лучшем отеле. А теперь, оказывается, он болел. Как ты болел? Ты чем болел? Отравление или умирает человек, или ты врешь все, что тебя отравили. Нельзя отравить наполовину. Как нельзя быть беременной наполовину. Можно быть беременной наполовину? Или беременность, или ее нету. Или отравили тебя в морку возить надо. Или тебя не травили, ты мозги свои, так сказать, нам направляешь. что вот Отравили, так сказать. Алеша закричал в самолете, при отравлении никто не кричит. Кричат сумасшедшие. Когда отравили, лег и лежит, мертвый, без всякого движения. Все, полностью отключен организм. И нужно 30 секунд на это. Отравили его. И весь вся Европа лечит. И все еще амбулаторно лечится от отравления. Такого нет. Травма, да? Ходить на перевязки, там, давление мерить. А если отравление... Какое амбулаторное лечение ты три месяца шляешься по Европам? Ни одной справки не привез. Покажи документы. А если даст, так фальшивые все документы. Поэтому подлость на подлость. Отвратительный человек. Это просто противно говорить о нем с высокой трибуны Государственной Думы. Но мы же видим, как они все встали. Как под копирку все заявления вышли утром. Вся Европа, все общественные организации, вся пресса, все готово уже. Они же не знали, может он вообще не, самолет развернется в другую сторону. Все уже готово, что он уже арестован. Так он еще летит в самолете. Вы что публикуете, Какие, какую информацию даете? Поэтому нужны самые э, жесткие меры в отношении таких людей, как Навальный. Их не должно быть ни в нашем обществе, ни в нашем государстве. И достаточно тех действий противоправных, которые он совершил. Он должен ли сидеть пожизненно в наших тюрьмах, самых лучших, на крайнем севере. Или же он должен уехать навсегда, как Ходорковский? Поэтому мы не, не можем терпеть людей, которые совершают поступки, которые вредят нам и которые подрывают наше общество, мешают нам жить. И все это один, один человек, которого используют, весь Запад его используют. Это чудовищно. Поэтому позор таким, как Навальный. Нужно изолировать их наше нашу общество. Добавьте минуту. Хотя на этого подлеца жалко время тратить. Это время для наших граждан. Нас сюда направили защищать наших граждан которые работают, минус 50 в Якутии, где-то там снежные лавины, люди где-то там аварии какие-то. А этот гуляет по Европам и здесь появляется, так сказать, и что-то учит еще. И что он делает? Призывает людей. Трампа чуть импичмент не объявили, он не призывал захватывать Капитолий, а это призывает, давайте бороться, подстрекательство к общественным беспорядкам. Это тоже должно быть осуждено и должно войти в статью одного из приговоров за его антигосударственное выступления. Поэтому нужно создать нетерпимую обстановку, чтобы не порождались новые Навальные. Чтобы он стал последним, которые нам создавали эти неприятные ситуации. Мы вынуждены ими заниматься. И чтобы все поняли, насколько это отвратительный человек. И сколько гадости он нам сделал. Но мы должны все силы принять, чтобы больше таких, как Навальный, не было. Спасибо, Владимир Вольфович. Итоги показательных выступлений партийных лидеров подвел спикер Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин. Если коротко, то Володин одобрил столь единодушную позицию оппозиционных партий, объединившихся перед лицом внешнего врага. Не применул вспомнить о лихих 90-х, когда такие, как Наймит Навальный, сидели консультантами в каждом высоком кабинете. Поддержал сомнения в отравлении Навального рекомендовал Навальному заниматься своими уголовными делами и не лезть в политику. Почему-то вспомнил о высокооплачиваемых адвокатах. По окончании речь Володина была одобрена достаточно бурными аплодисментами присутствующих депутатов. Бурными эти аплодисменты не стали, потому что третья часть мест в зале пустовала, несмотря на то, что заседание было пленарно. Уважаемые коллеги, по этому вопросу, насколько я знаю, вчера высказался Геннадий Андреевич Зюганов. Было его интервью о «Комсомольской правде». Сегодня, Владимир Вольфович, нельзя разрушать страну. Сегодня в виде инструмента используется Навальный западными спецслужбами, Госдепом. У всех должно быть понимание, что все то, что он делает, за этим стоят иностранное государство. И наша задача не допустить иностранного вмешательства, кто бы здесь ни проводил их политику. Страну надо защищать. А если человек предал страну, если он находится на финансировании в иностранных государств, нечего ему делать. Ни в каких органах власти. И тем более нельзя способствовать этому тем кто занимается политикой те кто представляет наших граждан в разных уровнях органов власти потому что есть такие желая опереться на поддержку и получить дополнительные голоса заключают этот союз а он на самом деле разрушительный для нашей страны. Поэтому давайте об этом тоже всегда помнить. И хорошо то, что высказались по этому вопросу лидеры оппозиционных партий. Мы с вами представляем страну, где многопартийная система. Ни двух партий, ни одна партийная, а многопартийная. В парламенте четыре политических партии, из которых три позиционные. И когда все объединяемся для защиты интересов страны, это крайне важно. При той ситуации вызову, вот когда Геннадий Андреевич говорит, что у нас многие социальные вопросы не решены, они почему не решены-то? Они не решены в том числе по причине, что блокада практически вокруг. И об этом он говорит правильно. А такие, как Навальный, являются проводниками тех, кто хочет ослабления нашего государства. Их было больше в 90-е годы. Советники были во всех министерствах. Так, Геннадий Андреевич? Так. От страны практически ничего не осталось. Но тогда все нам рукоплескали, говоря о том, что демократично все проходило. Ага, демократично. Поэтому, когда речь об этом идет, мы должны понимать, главная страна, главная защита ее интересов и граждан. Поэтому все те, кто является наимитами других государств, а по-другому не скажешь, задумайтесь, вот вдумайтесь, если бы наши спецслужбы привезли, Американца в аэропорт усадили его в самолет и отправили в Вашингтон, где бы он оказался после того, как только туда прилетел. Да еще неизвестно, чего лечили. А мы сейчас начинаем рассуждать на эту тему и в принципе какие-то сомнения, как будто у кого-то есть. Нет сомнений. В данном случае он пешка чужой большой игре. Но эта игра отнюдь недружественна и опасна для нашей страны. Поэтому если голова у него на плечах есть, пускай занимается своими уголовными делами. Адвокатов у него много, они высокооплачиваемые. Пускай объясняют, где что нарушил, защищают. Но в политике таким не место. Коллеги, у нас общее понимание? Общее понимание. Спасибо за поддержку. Тем более, я еще раз хочу подчеркнуть. Вот не планировал выступать, да и не имел права. Но вчерашнее интервью Геннадия Андреевича в отношении, кого считать оппозиционером, а кого нет, оно все ставит на свои места. А сегодняшнее выступление Владимира Вольфовича в этом же ряду. А это политики, это лидеры партии, за которых десятки миллионов голосовали. Это те, кто представляет партийно-политическую систему нашей страны. Поэтому давайте вот этот разговор, он крайне важен, актуален, учитывая, что тем более мы уже об этом говорили. Будем всегда, последовательно исходить из того, у страны будет все хорошо. Это наша задача, это цель, ради, в общем-то, чего мы и сюда пришли. Вот здесь можно было бы и объединить, независимо от партийных пристрастий и идеологии, нашу работу. В завершение могу сказать, что такое единение депутатского корпуса наблюдалось лишь в советский период. Единогласное голосование было правилом. Однако, по определению, парламент предназначен для обсуждения существующих вопросов, какой-либо дискуссии между народными избранниками, чего в настоящее время не наблюдается. Открыв весеннюю сессию, депутаты первым делом решили принести присягу. Текст у каждого был свой, а кому слово не давали, те одобряли присягу аплодисментами. Каждый выступающий пытался перещеголять предыдущего в своей любви к действующей власти и убежденности в малозначительности фигуры Навального. Остается надеяться, что время растает все и всех по своим местам. Пишите в комментариях свое мнение. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. Подписывайтесь на канал Коллеги Адвокатов, и мы ответим на ваши вопросы.